Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами я, Лакер, и это мое первое видео. И это видео будет посвящено анонсу нового сезона. Сезон видео, обзор игр на Xbox. Э -э -э Ролики будут выходить по четвергам. То есть каждый четверг я буду заливать видео. Вот по, по этой тематике. Так мы будем ее называть. Вот... Ролики я начну снимать то есть следующим, следующим четвергом по московскому, по московскому времени. То есть это завтра. Вот. Первый ролик будет посвящен тому, что такое и Xbox и что такое Kinect. Это будет посвящен ролик как бы пилотный. Если вам понравится, то вы... Ставьте на тот следующий ролик лайки, да и на этот тоже, если вы хотите, чтобы данный сезон вышел. И, думаю, на этом все. Это ж, это было короткое мое пе первое короткое видео. И если вам понравился этот ролик, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь в комментарии, под подписывайтесь. Оставляйте комментарии, подписывайтесь. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.